Привет! Если вы зарабатываете в интернете, то вам нужны клиенты, и чем больше, тем лучше. Все знают, как нелегко их найти. Прямо сейчас мы перевернем ваш взгляд на эту проблему и расскажем о том, как легко и быстро получать сотни клиентов в ваш бизнес и делать это ежедневно. Совсем недавно мы сами были на вашем месте и искали бизнес-партнеров, рефералов, покупателей, подписчиков, испытывая при этом те же самые неудобства. Факт в том, что люди ненавидят любую рекламу, а любое наше предложение, как бы мы ни изощрялись, это так или иначе реклама, и люди это чувствуют. Если попытаться уйти от этой проблемы и воспользоваться услугой рекламных сетей, то мы сталкиваемся с еще большими неудобствами. Это очень дорого, часто ваши объявления не проходят модерацию, а в сложном интерфейсе невозможно иногда бывает разобраться. Нам удалось найти решение. Мы создали сервис Surferner, способный за несколько минут гарантированно донести любое рекламное сообщение до тысяч потенциальных клиентов. При этом они будут ждать вашу рекламу и будут рады ее видеть. Они могут сразу совершить покупку, стать вашим бизнес-партнером, рефералом, подписчиком, прийти на ваш вебинар. В общем, все что угодно. А на создание и отправку такого рекламного сообщения у вас уйдет всего несколько минут. Реклама демонстрируется через специальное расширение, установленное в браузер, и показывается на всех сайтах, которые посещает пользователь. К нам ежедневно присоединяются тысячи новых пользователей, которые сами устанавливают расширение Surferner в свои браузеры. Эти люди будут рады видеть вашу рекламу, ведь за каждый показ рекламного объявления они получают деньги. Просмотр рекламы у них ассоциируется с получением прибыли, с радостью. И это действительно настоящая магия. Наша аудитория – это сотни тысяч активных пользователей интернета, которые уверенно владеют компьютером, интересуются заработком в интернете, любят компьютерные игры, пользуются электронными кошельками, регулярно делают покупки в интернет-магазинах, активно участвуют в партнерских программах. Это именно те люди, которых вы ищете и которые нужны вашему бизнесу. Рекламу Surferner невозможно не заметить. Ваше объявление демонстрируется на самом эффективном рекламном месте, вверху браузера, поверх любых сайтов. При этом оно не мешает пользователям и всегда остается на виду. Важно отметить, что пользователи Surferner получают деньги не за клики по рекламе, а только за ее просмотр. Поэтому любые переходы по баннерам совершаются пользователями лишь в том случае, если их действительно заинтересовало ваше рекламное сообщение. Таким образом, вы получаете на свой сайт исключительно целевых посетителей. Стоимость нашего сервиса для рекламодателей также основывается на количестве показов, именно поэтому мы внимательно следим за тем, чтобы ваша реклама показывалась исключительно живым людям, находящимся в момент показа перед монитором компьютера, то есть никакой накрутки и никаких ботов. И это еще не все. Недавно мы добавили, протестировали и отладили несколько новых способов получения клиентов, о которых мы расскажем вам после регистрации. Готовы попробовать? Зарегистрируйтесь в Surferner прямо сейчас, добавьте свое рекламное объявление в ротацию, и его моментально увидят тысячи потенциальных клиентов. Регистрируйтесь прямо сейчас!